день дорогие друзья это канал тайна и налог сегодня я вам покажу что скрывают власти и почему у нас происходят необычные явления 2021 год вы думаете что вы видите да это необычное видео повергло в ужас множество ученых удивительно но это врата нет, не те врата, которые вы могли видеть, а именно забор. Можно сказать, стена, которая перекрывает суть правды и обмана. Вообще, люди считают, что за этими необычными дверями есть огромный мир. Но до него надо добраться. Около сотня, а может и больше километров пустынного льда человек не сможет пройти в минус 70, минус 80, так ученые считают. Вообще здесь говорят другое измерение. И здесь как раз охраняют инопланетные корабли. Эти кадры были сделаны научным бортом 273. Группа ученых заметили необычное движение, НЛО. Посмотрите внимательно, как вы думаете, исходя всей ситуации, что происходит? Правильно. Этот НЛО огромного типа. Если сравнивать высоту этой стены, около 80 метров. Как вы думаете, заберетесь вы на эти необычные стены или нет? Но это еще не все. Оказывается, у нас скрываются множество тайн, которые стали происходить сейчас. Эти кадры свежие, но есть еще и посвежее. Посмотрите внимательно летом, что случилось. Да, очень странно, но я вам хочу кое-что рассказать. Неопознанный летающий объект вошел в облако розово-красного цвета. Удивительно. Я, честно, не мог поверить, но множество людей видели эту необычную картину. Конечно, считать, что это в основном фейк, но я хочу вас чуть-чуть... Вообще-то, во многих других видеосюжетах мы видим необычный формат реналом. Они бывают разными. Кто-то видит, из воды вылетает, кто-то видит, что наоборот, влетает воду. Но эти кадры мы видим только сегодня. Необычный корабль. Пришельцев вошел в пространственный, можно сказать, туман, который, скорее всего, скрывает не плохую погоду, а что-то другую. Необычность или загадку. Да, вообще считают в других масштабах, что НЛО предвестник бури, и это так и есть. Во многих других странах происходит сейчас необычное: Испания, Италия, Аргентина, Китай, Канада, Африка, Сербия и много других стран, которые я не хочу говорить о том, что происходит. Происходит то, что мы уже дождались. Необычный формат видеосюжета, который наполняет огромную тайну, вышла из-под контроля. Мы посмотрели в Испании, почему вулкан проснулся, в Аргентине. Но это еще не все. В других местах происходит еще ужаснее. Но как вы объясните этот видеосюжет? Вам не кажется что-то здесь странно? Нет? Вы думаете, это так и должно быть? Да, очевидец показывает необычное НЛО, и не одно, а две штуки. Посмотрите, прямо над головой находится огромный космический корабль. Как вы думаете, на что напоминает? Да, вы видели, перед этим необычное НЛО влетает вот в такую, можно сказать, пространственную, можно сказать, туманность. По многим причинам теперь вы видите, что происходит на самом деле. Это огромные космические корабли, которые вытворяют вот такую необычную картину. Да, кадры были сделаны в этом году в Канаде, но удивительно то, что мы видим необычность. Да, необычность – это самое главное. Что вы думаете по поводу этого видеосюжета? Вообще объяснить тяжело, но то, что мы видим, мы не можем понять, что происходит. Необычные огромные стены, необычные землетрясения, необычные цунами, необычные природные явления. Кто виноват и почему люди считают виноватыми совсем не людьми? Вообще по многим причинам ресурс планеты уже на исходе. По многим причинам мы скоро будем только от солнца выживать, если пока солнца не потухнет. Ну а что произойдет, если солнце... Исчезнет. Правильно. Ни энергии, ничего не будет. Земля уйдет в холодный мир. Но это пока мы видим с вами необычную угрозу, которая сейчас происходит. Я не могу объяснить, что это вообще такое, Но мои догадки говорят о том, что это НЛО или Божья кара. Считайте, как вам интересно. Но вся причина только в них. Посмотрите на этот видеосюжет, который был сделан на Аляске. 2021 год, сентябрь. Что вы видите на этом видеосюжете? И вы думаете, что они просто-напросто появляются? Они совсем обнаглели, они появляются, они могут похищать, они исчезают, но вы их никогда не найдете. Хоть они могут находиться и под землей, и на земле. Но объяснить то, что мы сейчас видим, и остановить невозможно. Запущенное время, запущенные часы того, что мы виноваты сами, о том, что мы сотворили или кого сотворили. Надо было слушать ученых, когда они предупреждали, Земля может исчезнуть, не буквально, а совсем исчезнуть, о а том, что на Земле может быть и Солнце, и Воздух. И вода, и тепло. Вот про что они имели. НЛО это первичное состояние того, что они могут помешать. Они сами это делают для того, чтобы земля проснулась. То есть сбросила свои оковы и начала уничтожать все на своем пути. Как это все произойдет, вы видите на Испании. Вы видели в Турции, вы видели в Якуте, вы видели в Крыму. Но вы еще не знаете, что ждет впереди. Вулканы это цветочки по сравнению с то, что надвигается. Думайте, дорогие друзья, о сохранности Земли и что мы делаем на ней. Ведь нам некуда после этого улетать или просто вышивать. Ну а с вами был Тайный НЛО. Я надеюсь, вы поставите лайк ну и подпишитесь.